Айва – фрукт с лечебными свойствами, причем полезны не только его плоды, но и семена, и листья, и в сыром виде, и в качестве кулинарных заготовок. Плоды айвы – это неистекаемый источник ценных для здоровья веществ. Противовоспалительные свойства Благодаря большому количеству витамина С, айва способствует повышению иммунитета и полезна при лечении воспалительных заболеваний. Антиоксидантные свойства Антиоксиданты блокируют свободные радикалы, замедляя процессы старения организма и уменьшая риск развития многих серьезных заболеваний, таких как инфаркт и инсульт. Противораковые свойства Свободные радикалы и злокачественные раковые образования блокируются дубильными веществами, содержащимися в плодах. Так, айва защищает слизистые организм от размножения раковых клеток. Отхаркивающие и противокошлевое свойство при лечении кашля и других вирусных заболеваний дыхательных путей используется отвар из листьев и семян айвы. Он успокаивает раздражение в горле и способствует отхаркиванию слизи. А эфирные масла обладают противомикробным эффектом и не позволяют инфекции распространяться. Слабительное свойство. Пектиновые вещества и клетчатка очищают стенки кишечника от вредных веществ. Желчегонные свойства айвы понижают уровень холестерина в крови. Нормализуется деятельность пищеварительной системы в целом. Мочегонное средство. Плоды айвы обладают хорошим диуретическим свойством и полезны для людей, страдающих гипертонией, отеками, почечной недостаточностью. В профилактических целях достаточно добавлять в чай кусочки айвы. Для мужского здоровья. Витамины, микроэлементы и огромное количество ценных веществ помогают повысить стрессоустойчивость, предотвратить образование холестериновых бляшек и укрепить стенки сосудов, улучшить кровообращение, остановить воспалительные процессы в предстательной железе и мочевыводящей системе. А витамин ПП помогает набирать мышечную массу. Для женского здоровья, Регулярное употребление Айвы – отличная возможность сохранить не только хорошее самочувствие, но и привлекательную внешность. С помощью Айвы женщины могут Нормализовать гормональный фон в предменструальный и климатологический период. Уменьшить количество выделений во время менструации. Купировать приступы токсикоза и снять отеки при беременности. Остановить маточные кровотечения. Усилить метаболизм и сбросить лишний вес. Остановить воспалительные процессы при цистите. Легко усвояемое железо и медь в айве придают ей хорошие кроветворные свойства, что так необходимо беременным женщинам в период дефицита железа. Кстати, еще одно важное свойство айвы – противорвотное. Маски из мякоти фрукта отличный антисептик. Они питательны, справляются с угревой сыпью, усталостью и жирностью кожи помогают клеткам регенерироваться, осветляют веснушки. Противоожоговое свойство. Сок айвы подсушивает и обеззараживает, поэтому прекрасно подходит при лечении небольших ожогов. Здоровое пищеварение. Айва полезна для людей, страдающих желудочно-кишечными заболеваниями, язвы, рвотой, калитом, кишечными инфекциями. Здоровье мозга. Антиоксиданты в составе айвы снимают нервное напряжение в организме, тем самым улучшая настроение и заряжая организм бодростью. Народные рецепты. 5 граммов листья залить стаканом горячей воды, кипятить на водяной бане 15 минут, охладить, процедить, добавить воду вместо испарившейся. Принимать состав рекомендуется по 2 столовые ложки до еды 3-4 раза в день при воспалительных заболеваниях кишечника и желудка во время астматических приступов. 10 грамм семян айвы залить 1 литром холодной воды, настаивать 10 часов, процедить и принимать по 0,5 1, 1 стакану 3-4 раза в день при колите. 1 столовая ложка листьев залить стаканом кипятка, кипятить 5-10 минут. Настаивать в течение часа, затем использовать против потливости ног. Нарезанную на мелкие кусочки айву залить водой и варить до мягкости, затем отжать сок и продолжать варить до густоты. Этот сироп показан при амнии. Если у вас есть опыт применения айвы, пожалуйста, поделитесь им в комментариях. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.